Здравствуйте, мои дорогие! С вами я, Грекулы Федор Николаевич, ветеринарный врач. Задают вопрос, как сбросить вес животного. Ну, кошка, собака пусть будет, домашнее животное. Вот. Я бы спросил вас, а почему у животного лишний вес? Лишний, вот именно лишний вес. Значит, дело в неправильном кормлении. Может быть. Вот. Ну уж если вы уверены и думаете, что кормите там да, по норме или кормите там, да, перекармливайте. Чаще всего вы все, которых вот толстенькие собачки, приходят на прием толстенькая, Мария Ивановна, Вера Дмитриевна, у вас собачка перекормлена. Да, вот, да, вот, да, вот, да, вот, и стесняясь вроде бы, и, и, и чувствует, ну, балуют, балуют собачку. То вкусненькое дадут, то много дадут, то что. Кормление должно быть по норме. Строго по рациону, строго по норме и по часам, и ни в коем случае корм не должен оставаться после первого приема пищи утреннего, чтобы до обеда не лежал, чистенько должно быть в чашке, а вечером следующая порция корма. Но это вот такое отступление лирическое. Ну ладно, значит, перекормили животное, лишний лес. Вы спрашиваете, как? Наладить кормление. И все. Ничего в этом сложного нет. Волю в кулак, вот вы все думаете, что не доедают, ой, ей мало, ой, надо покушать, ничего хорошего в этом нет, что перекормлена собачка, и так, и так. А вы э, волю в кулак, я говорю, дайте тот рацион, который ей необходим. Если вы кормите коммерческими кормами, они сбалансированы по и минеральному они сбалансированы по белку, по, по, по углеводам, ну по всем питательным вещества сбалансировали эти корма и дайте вот допустим 60 граммов в сутки надо все дали 30 граммов утром водичка стоит в волю, все съела кошечка или собачка там чулки до следующего кормления вечером 30 грамм все больше не надо рассчитано так но рассчитано так норма это для не для ее веса там по весу конечно и по возрасту тоже вот. и все не надо насыпать кучу, чтобы оставалось до обеда и после обеда, и чтобы до вечера у животного был корм. Этого допускать нельзя категорически. Вы так не откормите. Вот. Или свое даете, что? да Рис даете, даете говядину, курицу, даете овощи, картошку, капусту, морковку, там овощи, перец там, болгарский сладкий, и Многие, загурец там, кошки, кошки многие курсы едят. Вот. Кисломолочное даете. Все это балансируете по витаминно-минеральному и норму. Вот съело животное, все, хватит. И ни в коем случае, чтобы не оставалось. Вот. до вечера, вечером следующую порцию съела, все, хватит корм должен работать до следующего приема пищи животное обязательно должно проголодаться хорошо, умеренно проголодаться почему? потому что вырабатывается желудочный сок, вырабатываются все ферменты и организм готовится к следующему приему корма который поступает через определенное время и лучше быстрее и качественнее переваривается и усваивается и тогда оно не будет перекормлено. Вот. Но если уж действительно перекормлено и сбросить вес, то нужно наладить кормление. Я больше ничего не скажу, кроме как наладить кормление. Дать поменьше, дать меньше белковой пищи, может быть побольше клетчатки, которая в, в растительном корме содержится. Вот. Углеводы, конечно, исключить, это естественно. Да углеводы вообще собакам нельзя. Вот. И вот только так, в даче умеренного количества корма, вы сбросите вес и нагрузку увеличить. Если животное здорово, почаще гуляет, пусть бегает, пусть тратит энергию, увеличить нагрузку во время прогулок и чуть-чуть поменьше корма. И все вы отрегулируете это дело, все, и все будет хорошо. И, причем, заметьте, в разные сезоны года животное по-разному худеет. Летом меньше ест, и так, и так, зимой больше, потому что какой-то определенный процент корма идет на самосогревание организма зимой. А если поменьше дать, ничего страшного не произойдет. Мобильный жир, мобильный жир, он уйдет, и все. Еще не менее важно. Вот. Это нужно выдержать определенное время, я имею в виду ускорбление определенное время. За три дня это не поможет, а какое-то определенное время, вы сами почувствуете сколько. Вот. вот таким вот образом. Ставьте классы, подписывайтесь на мой канал. До свидания, всего хорошего. Надеюсь, ответил на эти вопросы ваши. Если только будут вопросы, задавайте, я с удовольствием отвечу.